Здравствуйте, меня зовут Морозов Денис, представляю компанию AFI Distribution, генерального дистрибьютора Альтара на территории России и СНГ. На этом видео я вам покажу Альтара VM Backup, продукт для резервного копирования виртуальных машин для Hyper-V и VMware с момента установки до применения политик резервного копирования. Вы поймете, зачем вам нужен именно этот продукт и ощутите его простоту и удобство. Приступим. Запускаем установку. Ждем распаковку. Контрольные суммы сошлись. Можно ставить. Внимательно читаем соглашение. Кто не успел, можно посмотреть видео с замедленной скоростью. Соглашаемся. Next. Проверяем путь. Next. И подтверждаем наше решение поставить продукт. Дистрибутив весит всего 200 мегабайт, ставится достаточно быстро. Загрузить его можно с сайта в либо altara.com. Вы получаете 30-дневную тестовую версию с полной функциональностью и можете тут же ее поставить. Прошло буквально 10-15 секунд, нас уже пригласили в консоль управления. В целом вообще Загрузка и установка продукта занимает меньше минуты. Это, в общем-то, рекорд среди наших конкурентов. Консоль уже развернулась. Скоро появятся красивые кнопочки. И вот, с помощью консоли управления можно подключиться как к локальной копии продукта, так и к копии, установленной на другой машине. Нужно указать IP, доменное имя, логин и пароль. Чтобы не запоминать настройки, в консоли можно сохранить список копий продуктов в сети, чтобы можно было подключаться к каждой из них. Достаточно внести те же данные и сохранить. Так как у меня локальная установка, делать этого я не буду и просто подключусь. Продукт до безобразия интуитивен, и уже при первом открытии Альтара подсказывает нам, какие шаги нужно выполнить, чтобы сделать свою первую резервную копию. И первый шаг выбор гипервизора, чьи виртуальные машины мы будем защищать. Так как я установил продукт сразу на сервер с hyper Альтара догадался его добавить автоматически. 17 виртуальных машин обнаружено. Включена опция выполнять сразу 4 задачи копирования и восстановления параллельно. Гипервизор чувствует себя хорошо. Если нам нужно добавить еще, выбираем Add Host. На выбор доступных Hyper-V, VMware ESXi и VMware vCenter. Добавление каждого из них максимально просто. Достаточно указать IP, логин и пароль. Для ESXi можно указать название для удобства, а для Hyper-V понадобится доменное или собственное имя сервера. Добавлять мне сейчас ничего дополнительно не нужно. Перейдем к следующему шагу. Нужно указать, куда складывать резервные копии. Так как у меня пока не добавлено ни одного хранилища для резервных копий, Altara тут же предлагает выбрать. Для начала нужно выбрать локальное хранилище, то куда будут складываться копии перед тем, как их можно будет автоматически переместить на длительное хранение куда-нибудь еще. На выбор доступны локальные жесткие диски, актуально если у вас есть отдельный диск или массив для копий. И сетевой путь, чтобы можно было указать систему хранения, доступную по сети или хотя бы общую папку на соседнем файловом сервере. У меня уже подготовлен отдельный отформатированный диск для резервных копий. Можно дополнительно указать папку на диске, куда складывать копии, но я выделил сразу целый диск, поэтому папку выбирать не буду. Диск добавлен, проверено доступность и свободное место, вот и все собственно. Наступило время для волшебства. Я беру из списка виртуальных машин, а я вижу их все, и перетаскиваю те, чьи копии будут складываться в добавленное хранилище. Просто беру и перетаскиваю. Чертовски удобно. Обратите внимание, что машины, для которых хранилище уже настроено, отмечаются зеленым цветом. Вы не запутаетесь, даже если их будут сотни. Конечно, перетаскивать по одной не нужно, их можно выбирать сразу несколько, или вообще взять и перетащить все, которые связаны с этой копией гипервизора, или все управляемые хайпери, или вообще все, какие видят альтара. Добавленные машины видны в виде полного списка. Опять же, прозрачно понятно, где какая, и отсюда их можно будет перетащить на другие хранилища, если понадобится. У всех машин зеленые иконки, наша работа здесь закончена, сохраняем настройки и переходим к третьему шагу, самому интересному. Теперь мы можем создать свои первые резервные копии. Мы видим список из доступных машин, всех для которых мы настроили хранилище. Я выберу их все и запущу создание резервных копий. Альтара добавляет их себе в очередь задач. И напомню, что в настройках при добавлении гипервизора была включена опция параллельного выполнения задач копирования и восстановления. Так что копии будут создаваться пачками по 4, что значительно ускорит весь процесс. Прошло менее пяти минут, а мы уже настроили хранилище и запустили создание копий. В целом на этом можно было бы закончить, но если вы никуда не спешите, я покажу вам еще несколько функций продукта, пока создаются первые копии. Складывать копии в единственном экземпляре в локальной сети может быть небезопасно. Они могут потеряться не только из-за аварии, случайного удаления, но и, например, при атаке шифровальщиков. Чтобы надежно защитить себя от таких рисков, мы можем указать дублирующее хранилище, внешнее. На него будет уходить копия наших резервных копий. Здесь выбор заметно богаче. Мы можем выбрать другой физический диск, сетевое хранилище, облачное пространство Microsoft Azure, при этом нам достаточно указать логин и пароль, ничего дополнительного для этого ставить не нужно. Внешний сервер с установленной утилитой Altara Offsite Server. Эта утилита бесплатная и предназначена для создания канала передачи копий на удаленный сервер. То есть вы можете установить либо арендовать внешний сервер, установить на него Altara Offsite Server и угонять копии туда. Или если вам предпочтительнее класть диск с копией копий в сейф, можно организовать сменяемый носитель, например флешки или внешние жесткие диски, которые вы будете менять по любому принципу, как вам удобнее. А Альтара будет складывать на них копии, копии по кругу. Сейчас у меня нет внешнего хранилища, поэтому добавлять его не буду. И да, мы живем в 21 веке, вручную резервную копии создавать не нужно, в Альтаре есть планировщик для автоматического копирования по расписанию. Добавим собственный план создания резервных копий. Периодичность на выбор еженедельные или ежемесячные копии. В случае ежемесячных копий можно выбрать в какой день месяца или день недели будет создаваться копия. Например, в полночь на каждую первую пятницу каждого месяца. Можно также выбрать будет ли одновременно с основной копией создаваться дополнительная копия во внешнее хранилище, но для этого нужно установить галочку ниже. Так как я не настраивал его, галочку ставить не буду. У нас появилось новое расписание резервного копирования. Настроить расписание для отдельных или всех виртуальных машин можно уже знакомым нам движением. Обратите внимание, машины с настроенным расписанием получили зеленые иконки. А справа появилось расписание по дням с именами машин, резервные копии которых теперь запланированы. Количество резервных копий при автоматическом их создании будет постоянно расти и обязательно приведет к переполнению хранилища, если мы не укажем, сколько времени нужно хранить эти самые копии. По умолчанию доступно автоматическое удаление через 2 недели, 1 месяц и 6 месяцев. Если этого недостаточно, можно добавить свое условие. На выбор доступно два варианта удаления старых копий. Просто удалять по истечению времени или удалять так, чтобы у нас осталось 12 еженедельных копий, 12 ежемесячных и 2 копии за последние два года. Это лучшее соотношение использования места на хранилище и гибкости для восстановления. Если нужно будет откатиться назад в рамках недели, у вас будут горячие копии. Чтобы откатить на несколько недель назад – еженедельные, на несколько месяцев – ежемесячные. Ну а на случай, если нужна копия за прошлый год, есть две ежегодные. Но прямо сейчас мне ничего создавать нового не нужно, я воспользуюсь теми расписаниями, какие есть, и уже знакомым нам движением перетаскиваю машины из списка на нужные условия удаления копий. Обратите внимание, что правила раздельные для локального и внешнего хранилища. Я не настраивал внешнее хранилище, так что сохранять настройки сейчас не буду. Так как на резервных копиях, скорее всего, будет содержаться информация, которую не нужно видеть посторонним лицам, а уж тем более поставщику услуг, который предоставляет вам внешнее хранилище, здесь можно настроить секретный пароль. Он будет использоваться для шифрования резервных копий. Естественно, если вам понадобится восстановить машину из резервной копии, используя другую установку Altar BMPCAP, вам придется вспомнить и указать такой же пароль в настройках. Чтобы сохранить пароль надежнее, есть замечательный продукт Ticotic Secret Server. Ссылка на веб-сайт с этим решением размещена в описании к видео. Теперь давайте посмотрим, как поживают наши копии. Все задачи, которые выполняются, видны в этой части панели управления. Здесь же можно видеть, какие копии запланированы расписанием. Здесь на диаграмме показано состояние хранилища, свободное и занятое место. А справа отображается эффективность сжатия и дедубликации. Сжатие выполняется до передачи копии на хранилище. Например, здесь виртуальная машина из 3,5 ГБ превратилась в копию весом 642 мегабайта, что дала 80% экономии трафика и места на диске. Любое задание можно остановить, если у вас вдруг появилось что-то более срочное. В списке же машин, из которого мы отправляли их на создание резервной копии вручную, теперь виден статус создания каждой копии. А напротив машин, которые теперь копируются по расписанию, значок календаря покрашен зеленым. И при наведении видна информация о расписании. Каждую машину можно раскрыть, чтобы посмотреть больше информации о предыдущих и запланированных копиях. Помимо расписания, есть возможность настроить постоянную защиту от потерь данных. Ее можно включить или выключить для отдельных машин, и заключается она в том, что можно постоянно сохранять изменения на виртуальных машинах за последние 5 минут, 15 минут и так далее. Это означает, что в случае, когда что-то пошло не так, например, администратор поломал конфигурацию сервера, или машина перестала запускаться после установки обновления, или кто-то случайно удалил важный файл, можно вернуться назад во времени на 5 минут, вместо того, чтобы терять час или день из-за восстановления из более ранней копии. Еще раз, вы можете откатиться на 5 минут. Какое еще решение для резервного копирования может вам такое предложить? Если вы планируете создавать резервные копии Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory или Oracle, нужно включить VSS. VSS – это гарантия сохранения транзакционной частоты для приложений, которые нельзя просто взять и скопировать, потому что при восстановлении их состояние будет нарушено. Эта опция позволяет сообщить приложениям о том, что их копируют, чтобы в резервную копию попали только завершенные транзакции и ничего не поломалось при восстановлении. Теперь вы знакомы с продуктом и а можете смело создать собственную политику резервного копирования. Последнее, что хочу показать, работа дедубликации в действии. Альтара следит за тем, чтобы копии были как можно меньше, и чтобы не передавать по сети лишние данные. Поэтому во время создания копий Альтара проверяет, а не было ли уже скопировано похожих машин. Если у вас 10 машин на базе Windows одной и той же версии, не имеет смысла 10 раз копировать одни и те же системные файлы. Примерно так и здесь, но Altara проверяет не файлы, а отдельные блоки на виртуальных дисках, которые оказываются одинаковыми гораздо чаще. А уникальную часть машин сжимает специальным алгоритмом. В итоге, смотрите, мы создали копии 34 гигабайтов машин, а на деле заняли всего лишь 18. Почти в два раза сэкономили не только пространство хранилища, но и снизили нагрузку на корпоративную сеть. Итак, только что вы узнали, что... Для резервного копирования Hyper-V и VMware нужно выбирать Altar в MBK. Всего 5 минут требуется, чтобы настроить и запустить политику резервного копирования. Копии можно класть на любые носители, шифровать и дублировать на внешние сервера. А механизмы дедубликации и сжатия помогут вам сэкономить на хранилище и загрузке канала. Ссылка на загрузку пробной версии на экране и в описании к видео. Техническая поддержка и помощь установки настройки доступны на русском языке даже на время пробного периода. В следующих видео я покажу, как тестировать созданные копии, а также все варианты восстановления машин. Всем спасибо!